Всем привет, ребят, сегодня мы играем в полную ног и вы своему козленке Так, ну вы это уже видели, давайте допустим. Так, так. О, кого я вижу? Ты кто? Я валю, понятно. А Отпу... ты? Что за такой Конечно да. А у тебя есть брат? Нет. А, Мне уже погнал, у меня много дел. Пока. А ну ладно. <сёк> <сёк> Походу сказки оказались правдой. да будет всегда. Где-то в далекой галактике месяц назад. Смотрите истории. Павень денег? Я нет. Что теперь делать? Снять штаны и бегать? Шучу. Нужно построить план, чтобы у нас было. Дохле... Ой, то есть много было то есть было много-много денег. <как> было бы неплохо, если можно было сделать величайшее изобретение, все бы прикончили. Да, но у нас только космические корабли и ракеты. Чел, да что-то сразу не сказала. Земли где-то 10 тысяч километров. Чел, в чем? Повелось заправлять ракету. Чел, стрелный Проверь ракету. Скили, чел, поведешь ракету. Я буду командовать. <как> 20 дней назад в далекой галактике. ибо и полетели... Закончить третью главу. Ч глава четвертой. История. В одной королевской семье появилась котенка. Звали его Энди. Э -э, семья удивилась, что Энди мог разговаривать. Погода назад, когда королева ее муж гулял, он не знал, что она заболела. Когда король понял, что она заболела, у нее была температура под 40. В больнице у нее была температура 41,3. После того, как температура дошла до 42, королева умерла когда пришел врач, который нахамил его. И уволил. Он выкинул колотенка и покончил с собой. Вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так. Закончить четвертую главу. Глава пятая начать. Наконец-то я могу с Яриком в спутбол поиграть. Вы кто? Пойдем со мной. Нет! Почему? Я вчера вечером приехал, а ты хочешь шоколадку? Да пошел ты нафиг, все, пока я к яйку в футбол, играть. Ты никуда не уйдешь. <coughs> так. А где Максим? <coughs> Привет, яйк, сто лет не виделись. Привет, ты где так долго был? Сначала <coughs> в магазин ходил, потом бабушке помогал. Ясно, бабуша, помогать бабушке это дело. Один час спустя. Блин, через 10 минут обеда ладно, пока я к тебе в гости приду. Пока. Положить. Мм, Как вкусно. Хар... Бабуля я к яйку. Хорошо, только не забудь сходить за мукой и идти в магазин. Пожалуйста, муку 2 килограмма. С вас 95 рублей. Дать деньги. Уйти и отдать муку бабули. Блин, почти 12 часов ночи. Давай меня заночуешь. ответить. Меня бабушка разрешила. Круто. Кстати, кто не узнал, это фильм Операция и», и другие приключения Шуйка. Там есть еще пару фильмов про шурика Очень смешные. Что-то не спится. Сколько там? Сколько? Что это было? Только не это. Вот мы снова и встретились. Ярик! Можно налить и на пол масла, чтобы он поскользнулся. Взять масло. Налить масло. Отойти. Убежать. Вот ты где. Продолжить. Ай, ну все, тебе крынутый малой. Продолжить. Разбудите Ярика. Ярик, вставай! В доме маньяк, тут опасно. В смысле, какой маньяк? Он разбил окно, и я это услышал, пока он лазил. Я успел его заметить. Что нам делать? Найди какой-нибудь острый или тяжелый предмет и кинь ему в лицо. Я видел баскетбольный мяч и нож. Отвлеки его, а я незаметно кину в него. Искован, но попробуем. Попался! Стоп! А где тот малой? Не знаю. Ах, ах вот бы как. Что будем делать, Макс? поговорить и что нам дальше делать мы должны уезжать наверное твоя бабушка мертва как мы уедем сначала на машине потом на поезде там же до станции есть можно уехать. приложить поспать я что тут устал давай посмем давай ох ну и ночь ох так раз мы вовремя пошли в поезд внимание поезд куляется. вкусно что будем делать потом либо в другую деревню или в город у нас же нет так много денег Спокойно, у меня много родственников живет в одном городе и деревне. Круто! Ладно, поели, давай поспим, а то я устал. Хорошая идея. <coughs> Отлично. А что там случилось? Твой план сработал. Узнаешь, что там случилось? Бежать. Стоять. Где я? Это не тот поезд, на котором я ехал. Нет, этого не может быть. Я сваливаю. Привет. Куда, боевисмертный? Это твоя судьба сам вставать тебя яйцо, лет, пойти к яйку. Спасибо, а ты не голоден приятного аппетита. яс не, я две съел, ясно. Кстати, меня... внимание, все поджимают к на следующей станции. В одном из вагонов был нужен убитый человек. Бежать. Выпустите нас на этой станции, пожалуйста. Хорошо, сейчас дерну стоп-кран. Яйк, что это что было? Не знаю. О, привет, привет, тоже высадили с этой станции, да. Ясно, у меня недалеко скрыт потолг и можно попасть мил а в один мир. Ого! Следовательно за Соник. Продолжить. Чего стоим? Вперед! А так, седьмую главу, я буду демонстрировать во второй части этой игры. Всем пока!